Для прокачки пресса мы используем несколько упражнений. Те упражнения, которые могут прокачать верхнюю часть пресса, нижнюю часть боковую вот, и наскучивание. Поднимание ног делаем на выдох, опускаем надо. Ноги ровные. Второе упражнение для прокачки пресса мы используем, это поднимание туловища с положения лежа, но здесь важный момент, за одну минуту максимальное количество раз. Что важно? Важно, чтобы руки были за головой, локтями касаться коленей, ноги с лекарством Важный момент, что поднимаемся на выдохе, опускаемся на вдохе. Итак, приготовились, время пошло. Следующее упражнение – это прокачка боковых мышц э, пресса, положение лежа, руки за голову, и тоже ноги ровно. На выдох поднимаем плечи и ноги на вход, опускаем. Здесь уже не на время, а на количество раз. Интересный вариант, что если рука здесь тоже, как бы рукой тянусь к ногам. Следующий вариант для прокачки пресса, можно на лотке, можно на лотке, но вот я люблю вот так, чтобы максимальная была амплитуда на выдох поднимаем. Руки фиксируют нас на земле, чтобы мы не переворачивались, ноги ровные подняли и... Лопатки оторвали от земли. И ноги поставили немножко шире плечи И стараемся доставать руками ног. То есть, на выдох. Здесь, что интересно, что пресс всегда напряжен. И здесь работает и передний, и боковой пресс. Да. Очень интересная партнерка. Я фиксирую ноги. партнер стоит руки за голову поднимается вверх и я в верхнем положении его толкаю вниз его задача как бы максимально сильно ударять грудью мне руки и в то же время не падать на землю а просто лито касаться лобым хорошо партнер держится сильно за, за мои ноги я немножко присел вот, спина вот ровная и Руками буду ловить ноги и толкать их сильно землю. Ноги ровно поднимаются, толкаю прямо и толкаю влево, вправо по очереди. Поехали. Да?